И космонавту остается только э, визуально обнаружить цель и нажать кнопку спуска. В Казанском федеральном университете состоялась лекция, которую не прогулял бы ни один студент, ведь другого такого шанса не будет. Урок по географии провели в прямом эфире космонавта с Международной космической станции. Ранее подобных лекций в мире не проводили. Чтобы организовать такой телемост, нужно иметь очень мощное и надежное оборудование. Сейчас мы находимся в самом сердце телеканала «Универ ТВ» в Аппаратной. Именно отсюда ведется прямая трансляция не только телемоста, но и каждого выпуска наших новостей. Проект «Урок географии с орбитальной высоты» дал возможность посмотреть на планету по-новому, увидеть Землю из космоса. Участие в телемосте приняли журналисты и школьники Международного детского центра «Артек». Этот проект «Первый в мире». И российская космонавтика может внести очень большой вклад в географическое образование. В дальнейшем мы планируем размещать ее не только на площадках России, но и на площадках других стран, потому что это очень интересно. Такой опыт уникален, но не имеет аналогов в мире. Хотели бы расширить компетенции школьников, повысить эффективность уроков географии и углубить знания в глубине знания школьников, студентов и преподавателей области, показать, расширить их видение Земли. Стать космонавтом может не каждый, но вот увидеть Землю из космоса теперь можно очень легко. Олег Кашин, Леонард Валитьяров, Универньюс.